Наш, ты Творец наш, Ты Господь наш, спасибо Тебе, Боже, что Ты уже победил всякую смерть, Богу мой. Спасибо Тебе, Аллилуйя, Аллилуйя, Вечная, хвала Тебе, наш Господь. Хвалите, хвалите, хвалите, хвалите Бога, Небес, хвалите. Дыхание! Спасибо, Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе.